Всем приветики! Всем хорошего дня и прекрасного настроения! У нас новое пополнение товара. Ассортимент, как вы видите, большой. Мы получили прикольные классные рюкзачки Dior. Мягкие игрушки. Мишка Пикачу, Новогодняя мишура 2 метра. Беспроводные наушники Redmi и Redmi iDots. Мега скотчи 420 метров. Спонжики девочки получили яркие, отличные. Каждый идет в индивидуальный Упаковочки, защитные стекла, парабанки на солнечных батарейках, беспроводные наушники, iPods Pro с шумкой и без. На них идут как раз чехольчики силиконовые, яркие. Nokia 106. Многие заказывали, поступили. Пожалуйста, пишите, обязательно отправлю. Провода, блоки для зарядочек, новогодние дощечки мы получили. Отличный подарок на Новый год и Рождество. Отличные, прикольные, классные новогодние креативные носочки Дед Морозы Идут они, смотрите, новиночка в жестяных коробочках. В комплекте три пары носочек. Прикольная, классная новогодняя открыточка с пожеланиями. Сейчас я вам открою, покажу. Смотрите, с пожеланиями. То есть вообще прекрасный подарок на Новый год и Рождество. Музыкальные и поющие Дед Мороз и Снегурочка. Обязательно сделаю видеообзор каждого товара. Ну и, конечно, как же Новый год без музыкальной колонки? Мы получили такие прикольные классные музыкальные колонки. В комплекте пульт и микрофон. Также сделаю видеообзор. Не забывайте подписываться на наш YouTube и Telegram канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Доставочка у нас по всей России. Всем хороших и выгодных покупок!